Эмили Дикинсон, какие-то вещи летят. Какие-то вещи летят, но они, птицы, мики, шмели, не из этой элегии. Какие-то вещи гостят, вечность, горе, холмы, не рядом со мной вдали. Они вздыхают, входя, смогу ли написать облака? Загадка нырнет в закат.